Не присудишь. Здравствуйте. Сегодня 31 марта 2017 года, канал «Артподготовка», программа «Плохие новости». Я Вячеслав Мальцев со мной в студии Константин. И да, вообще хотим. у нас много очень людей сейчас. У нас прямой эфир, вещаем из Подмосковья, из Лохина. Так, стол не трясите, Помоги. пожалуйста, да? Да, это только Окулев может. До новой исторической эпохи осталось 218 дней. Вот флаг. Еще раз показываю, вот флаг революции, то есть изготовить очень легко. Белая материя, красная галка, там, ну или там как, как угодно, 5 галка, вот под, любым, под любым углом, это вообще не принципиально. Так, значит, вот э, митинг согласован на 8 число метро э, 1605 года, да, а. то есть все-все-все приходим. Все приходим на прогулку во 2 числа, в 2 часа, 2-го, да, ну, воскресенье, в 2 часа. 8. А, прогулка в да. 2, второго 2 числа, в воскресенье от метро Маяковского под Тверской в сторону Манежной площади. Да, Есть значит, ресторан. да, KFC на Маяковской. Сегодня звонили несколько провокаторов, которые спрашивали, не мыли. ли, Устраиваем там на Красной площади протестные действия. Я сказал, что сожалею, но не я это но да, я. Да, да нет, это, это самоорганизация. И я, вернее, даже не сожалею, а очень счастлив, что люди самоорганизовались. Не надо ничего устраивать. Люди все устраивают сами. И поэтому очень хорошо все было сообщение о том, что в 12 часов. 2 числа на Красной площади молодежь собирается, но уже эти сайты забанили по команде генпрокуратуры и везде пишут, значит, что это какие-то злодеи и везде пишут также, что это какая-то ФСБшная провокация, не верю я, что это какая-то провокация, это молодые люди, которые просто ни с кем не связаны они хотят, значит, устроить мероприятие. На Красной площади навряд ли придется им устроить в этот раз, потому что ФСОшники и уже объявили, что ее закроют. Но вокруг очень много прекрасных ну, мест. Нам привыкать. Да, они могут поддержать в два часа наши прогулки, могут погулять по Тверской, могут собраться на Манежке. В общем-то, вариантов очень много, тем более можно все включить и сразу будет видно, где кто и еще людей пригласить. Я знаю, что собираются целыми институтами, там университетами очень хорошо. Продолжаем печатать на деньгах там революция 5-го, 5.11. Обязательно все это делаем. Вот сегодня нам показали, вот ну прям пропечатали. Сейчас, чтобы я показал, значит лозунги пришли лозунги нам новые революция или рабство? Очень хороший лозунг – революция или рабство. А, ну и стандартный лозунг для любой революции – революция или смерть. Ну вот, здесь давай какую-то другую денежку. Вот лучше, да, я больше люблю такие. Вот Россия, изменить с 5 11-го, 11 узнай на канале «Артподготовка». Вот, видите, как хорошо. То есть, разные варианты и такие наборные печати они продаются в любом этом Ашане, там можно купить их хоть десяток и набрать разные я тексты я вам скажу можно взять ее просто в карман да значит вот еще такая просьба сегодня ну для нас это не новость но вообще как-то было ли приятно мы удивлены зашли на чей-то чужой канал там кусочек 38 да, минут моего видео вот, канал, по-моему, называется Мальцев против Путина, такой положительный канал, да, все правильно Да, оформлено. То есть это, это зеркало, есть, да, очень это хорошее, соратник. прям большое спасибо соратникам То, что у меня набрало 80 тысяч просмотров, там набрало 550 с чем-то тысяч просмотров, то есть люди люди умеют работать умеют, да, молодец также запись из Перископа тоже там гуляет, тоже 520, что ли, по, тысяч просмотров. Ну, то есть, вот те люди, которые умеют это делать, просим ну, да. вас, время ужимается, давайте делать это больше, давайте делать это вместе, какая наша помощь нужна. И нам нужна помощь также от тех людей, которые умеют делать. Вот один человек это делай там на своем канале, очень хорошо делай. Приедь, Давайте, помоги да. нам, научи нас с точки зрения информации пользоваться да. современными рычагами для ее распространения. Да, Будем да, очень да. признательны. Да, и кто умеет, видите, у нас получается все по лоховски потому что молодежь, конечно, более продвинута, она умнее. Не, ну поэтому... а что мы хотели? Мы в Лохино поселились. Ну да. вот. Спрашивают, что происходит в Дагестане. Сейчас дойдем до Дагестана. Вот сидит Дагестанец, сейчас он нам все расскажет. Не волнуйтесь. Значит, Яндекс заблокировал все, что происходит в Дагестане. Показывает вот такую вот фотку на вот скриншот. Там у кого-то что-то какие-то эти Взыскали долги и так далее. А на самом деле полторы тысячи фур, огромное количество людей, людей тысячи, поскольку уже позвонили они своим родственникам, собралось в Дагестане. Э, зачитываю, в общем-то, то, что вот просили меня, то скажут, что не зачитал. Забастовка дальнобой в день пятый. Войска окружили две тысячи дагестанских водителей, уже больше двух тысяч, гораздо больше. Там уже и на своих машинах люди приехали. Около двух часов назад, но это сообщение 76. на 18 часов. То есть сейчас ждали, они как раз, я так понимаю, росгвардейцы и омоновцы ждали ночи, чтобы там невозможно было снимать. И что сейчас там произойдет, мы не знаем. Ничего хорошего, конечно. Так, вот. Э, э, так, около так, двух часов так... назад, да. только что сообщил мне заместитель председателя Объединения перевозчиков России Сергей Владимиров из Дагестана пришла очень тревожная весть. Возле города Манаса да. в районе ТН, не знаю, что такое, Манасского кольца, 1500 большегрузных фур и 2000 водителей окружены войсками. Да. Это не просто пролет боевых вертолетов, это не показ издалека танков, это спецоперация. Дальнобоев окружили реальные войска, реальные солдаты с боевым оружием и БТР. Сергей Владимиров боится, что может попролиться кровь. Столкновение необходимо предотвратить во что бы то ни стало. Объединение перевозчиков России обращается ко всем политическим силам, правозащитным организациям РФ, международному сообществу с просьбой немедленно вмешаться в дагестанское чрезвычайное происшествие и предотвратить возможное массовое кровопролитие. Новостей из других регионов, от дальнобоев очень много, но, как вы понимаете, сейчас не, о... не до них. Сообщу позже. Прямо сейчас нужно срочно вмешаться в ситуацию в Дагестане. Просьба максимально распространить информацию Валерий Отставных. Значит, я что, попрошу всех, обязательно сбрасывайте везде информацию, рассказывайте. Самое главное, пишите объясняйте, что это никакие не ИГИЛ, что это никакие не наши враги, что это наши, такие же, как мы, такие же абсолютно люди, которых обвинят сейчас во всех смертных грехах, чтобы просто раздавить танками. И поэтому наша задача какая? Чтобы этого не случилось. То есть мы по максимуму должны быть сейчас активны. Мы сейчас по максимуму должны привлекать внимание и писать. И чтобы они знали, что мы понимаем, что дагестанцы это не наши враги. Что это не какая-то страшная кавказская антирусская война. То, что там началось, это восстание против путинщины. Это восстание против грабежа, который, которому в равной мере подвержены и вся Россия, и Дагестан, и все остальные какие возможны территории, а теперь еще и Сирия, и э, только с единственной поправкой, что в Дагестане убивают. Вот здесь нас пока убивают редко, там Немцова убили, кого-то еще там, ну мало, так скажем, а там убивают пачками, кто Поднял голову, его сразу мочат, причем я подчеркиваю, это никакой не ИГИЛ, и даже забудьте вообще, там нет ни а, межконфессиональных каких-то проблем, там нет никаких этнических проблем, тем более Дагестан это 300 национальностей и язык межнационального общения русский, одна только проблема, их грабят гораздо наглее. Гораздо более хищнически и еще и убивают. Вот Вы сказали, нас... что они нам не враги, а я вам скажу больше, они нам друзья. Друзья, конечно, они нам соратники, а братья, конечно. Они... У нас здесь вот даже присутствуют сейчас два человека из Дагестана. И всегда, когда, когда меня отбивали на Тверской, посмотрите, Сколько братьев-дагестанцев там был? Поэтому, что мы говорим? И главное, каких. Самые да. нужные и важные люди оказались рядом. Так, вот, давай, был, ну, расскажи, что там происходит. Микрофон тебе. Здравствуйте. Я вот сегодня созванивался, очень такое тяжелое. Да? Вот на каждого человека что-то не пять нацгвардии. махачка Махачкале тишина, ни одного ментов не увидишь людей. Ребята, говорят, всех туда увезли и вооружены масками. Ну, тут хотя бы дубинками выходили, да, 26 да. А там всех автоматами, базухами, реально боевые действия готовятся. И ребята, говорят, не дай бог, одного человека будет ранить, уже будет, машина заведется по-страшному. И там очень много людей. Абдул, вот если... пишут нам и это, и это справедливо. С Дагестана перископа нет. Очень мало видео, ну что ж там 2000 человек находится, надо же постоянно, там кто-то в Зелке, кто-то там в Перископе, Н нужно как можно больше всему остальному миру информации, потому что там сейчас готовят преступления, мы да. это прекрасно понимаем, страшное преступление. Да. И... Нужно завести машины, развернуть их фарами во все стороны и всем включить телефоны. Там еще они собирались, вроде бы, и в три дня требовали, просили, чтобы средства массовой информации что появилось, но никто не пришел из ОРТ баянчика, да, вот это путинская баяна, никто нету там, да, где шприц. Естественно, они все говорят, хорошо, нас не слышите, мы сейчас поедем в Кремль, короче. Их сегодня у них -то тоже спецслужбы информации, что они собирались маршем сюда, и тут же они их все заблокировали со всех сторон и кидает войска только так. Как мне брат сказал, сейчас говорит, один выстрел там будет в хана. Всем, там просто мало не покажется. А, ну Люди что требуют? Люди требуют да, отмены. Да, вот, я, эта власть сама себя, система заставляет людей озлобить против себя, да. Вот, Заставлять гнобят, гнобят, гнобят. Я одного дальнобойщика знаю из Дагестана, он говорит, я год плачу 700 тысяч рублей. Это транспортный налог, то налог, это налог. У меня год выходит, говорит, 700 тысяч. Эти деньги, говорит, я с вас вытаскиваю, я, я, я всегда считаю, что вот Путин небольшого ума человек. Вот со мной спорит всегда, говорит, вот он там, там всех переиграл. Вот я еду по трассе Каспий, я постоянно по ней езжу из дома, из Саратова, в Москву, что я вижу, я вижу трасса Каспий, это сплошные дагестанские старые КАМАЗы какие-то, да. то есть люди, которые пытаются хоть как-то прокормиться, ездят на таких машинах, что вообще ужас, да, они их перегружают, а им включают Платон, но они что, от хорошей жизни вот на этих разваливках ездят. И они друг за другом, и день, и ночь они идут, и работают как, как вообще, как черти работают, как папа Карла. То есть, говорит, там вот euh, разговор, к разговору хватит кормить Кавказ. На Кавказе кормят конкретных людей mm. с конкретными фамилиями. Остальных там никто не кормит. Они кормят себя сами, а у них еще забирают. И посмотрите, сейчас они ввели эти за перегруз штрафы там что до 400 тысяч 300. представляешь ну, то есть 400 тысяч если пришел штраф то все машину этого мужика забрали он остался голый и нищий то есть он, он еще должен он, он еще он должен остался должен. поэтому сейчас пытаются они заглушить там да в Манасе и как мне близкий человек сказал что если у войска получится заглушить то всем статья стопудово ИГИЛ да конечно и храпящий ИГИЛ. Да, этот, а Спящий, спящий Храпящий, Нет, не, не, не, не, не, не, не, не, мы не, не, не, не, не, храпящий не, не, не, не, не, не, не, не, не, каждый наш не, не, не, Донести до всех нет никакого там ИГИЛа, там есть обездольные наши друзья, братья, там их надо спасать сейчас и сделать так, чтобы туда ни один солдат отсюда не ушел. Из России. Вы же да, понимаете. Ребята, пусть у вас ломаются машины, пусть у вас там плохой бензин заливается. Ни один пусть полицейский у вас колеса дырявый, ни один думайте, солдат туда не должен пойти. Пусть не железная не парень, дорога ломается. Парень, что нету, наших руководителей сегодняшних устроить вот эту войнушку сейчас. Нет, вот в, мы вполне понимаем, что они провоцируют, но, как говорится, на войне как на войне. Если они так хотят подходить, ну значит, значит, 5-11 мы ждать не будем. Да. О чем говорить-то? Ну значит, ну значит, не будет 5-11, значит, все произойдет гораздо раньше. Там это восстание просто, просто простых рабочих, дальнобойщиков. легочков, какой Игир. В тот раз в 2015 году тоже, когда было... Далее который закрыл трассу, оставил машину, поехал в Хасаю. Приехали ФС за ним домой, это почти 200 километров оттуда. Приехали к нему домой, скрутили, увезли его 10 дней, родственники искали, не нашли. Адвокаты, все-все. Потом его нашли в ФСБ подвале. Он все взял на себя, что он игиловский и все такое. Ну, присанули. И ну, сейчас пишу, получил. Пишет, чертов госдеп со своим Платоном. Да, у нас у нас уже такие шутки стали понятны, я думаю, всем. То есть, если раньше кто-то избранный только смеялись над такими шутками, кто-то, кто при делах, сейчас уже смеются абсолютно все, потому что все при делах. Вот здесь нам написали в чате, нас только один, Хунта. да. Так, ну объявите, говорит, номера Да Дело в том, что вот никто связаться пока не может. Похоже, а там глушат, те, конечно. Да, там, наверное, подошли, глушат. Да, поэтому да, поэтому да, необходимо да, делать, да, как, да. как и раньше. То есть, чтобы кто-то мог отъехать, отбежать и что-то сообщить. Еще То есть... в чате, что по Астраханской по области шла военная техника. Они думали, к чему бы это... Ну, есть, Ставроп... через вот сейчас Ну тогда Понял. люди, которые в Ставрополе, которые Там в тысячи. Калмыкии, да, да, давайте нам информацию о движении этой техники. Сбрасывайте информацию, звоните, какие машины, куда едут, чтобы мы все, все прекрасно знали. Понятно, что они сейчас поедут через Калмыкию, на Ставрополь, и через Ставрополь туда. Я полтора часа назад звонил брату, даже вот буквально последний раз связь срывается, говорит, никто не может разговаривать, с города все бегут туда, поддержать Понятно. я за полностью и так вот все пишут, Мальцев националист вопросительный знак, вы знаете сейчас самые, вот как в, в такие времена самые радикальные националисты там со свастикой mm -hmm. на лбу и э, э, со э, татуировками на лице становятся самыми Ярыми интернационалистами, я вас уверяю, потому что нужно решать общую проблему, выгребать мусор разный из общего дома, поэтому мы сейчас наиболее поддерживают, в том числе самые радикальные националисты, в том числе поддерживают, и, и самые либеральные либералы поддерживают, и все они в одном флаконе, и только так мы сможем победить. Вот пишут ребята с юга, поехали срочно едьте да нам расскажете. так вот так давай по новостям тогда сейчас. подготовка тулы да. еще Так, да. да давай расскажи сегодня состоялся очередной суд над нашим соратником юлия васиным 1500 советском районном суде города тулы юрия приговорили 10 суткам ареста за песенку вконтакте его доставили в ЕВС. У МВД России Тулы. Адрес Алексинское шоссе 12А12Б. Обвинением Юрия была старший помощник прокурора города Тулы. Обвинителем. Обвинителем. Халаимова Юа, которая в свою очередь обещала посадить Игоря Трофимова и угрожала ему. Ну, надо Халаимова Юа будет потом при случае также посадить и все. Игорю вручили штраф в размере 10 тысяч рублей, а также его жене 5 тысяч рублей за то, что она ходила рядом с ним по просьбе Игоря. И его перевели в больницу при ИВС. Номер карты Сбербанка 6390-02-66-90-16-50-23-41. Володь, Володь, повесь вот этот вот номер карточки, куда перечислять деньги, чтобы... Да, вот этот вот там. Чтобы он мог оплатить уже штраф. И жена могла штраф оплатить. Так. Ну и первая новость у нас будет сегодня. Генпрокуратура потребовала заблокировать сайты с призывами к участию в акциях 2 апреля. Да. Я так понял, что уже некоторые сайты заблокировали. Хотя, ну я не знаю, вполне допускаю, что... Просто, просто я не могу их открыть. Да. Вот те, кто там на, на эти сайты выходит постоянно, то есть люди более молодые, которые как минимум на 30 лет меня моложе, а, а некоторые и на все 35, да, они легко это делают. Просто так вот, накатком одним. Поэтому прокуратура даже не в то время живет, в которой я живу, да, то есть я живу в 20 веке, а не в 19. Блин. А нужно понимать, что молодежь уже даже не в 21 веке, она туда дальше шагнула. Поэтому, ну, молодцы, что я могу сказать. Вот сообщение есть хорошее, что сезон велопроката в Москве откроется в конце апреля, поэтому молодым людям тоже говорю, вот от... Это нам сегодня соратник в чате написал да. давайте устроим велопрокат. да, да, да, вот мы я тоже меня... сегодня как прочитал это сразу подумал, очень хорошо то есть мы даже финансы на это соберем все берут велосипеды, это можно и 1 мая, можно и до этого, выезжают с плакатами, со знаменами, причем это же можно делать по всем улицам, везде, по всей Москве, и этим друзьям будет, ну, представьте, что они будут делать, они будут на КамАЗах гоняться, на автобусах на этих ЗАКах давить, или они будут бегом бегать, как дураки, или они тоже сядут на велосипеды, как французская полиция, и будут гоняться, да, Поэтому предлагаю, молодежь, давайте подключайтесь, мы это уже такие тяжелые на подъем с точки зрения велосипедов, нам что-то как-то более такое статичное, а вот вам самое время, на велосипедах устроить им рок-н-ролл, так что, да... Вот я написал для себя, молодежный спорт для зацеперов со звукоусилением. Вот это точно. Ну что, там они ездят, зацепляются куда-то, как-то рискуют. Вот интересный риск, да, там можно и пинка кому-то выписать на ходу там. Мальцев, ты на велике не сможешь. Не, ну как-то смогу. Я раньше вообще катался без рук. Еще у меня любимые были две бутылки пепси колы, тогда это был, был дефицит. И вот так их откроют в магазине. Едешь, педали крутишь, и две бутылки я сам не рулишь, ну и так вот так. Панты кидаешь, я помню, так вот ехал за меня бутылки, на каких-то девок смотрел, а на встречу, мой товарищ Саша Поляков, я его не видел, а он не видел меня. Я помню, очень сильно упал тогда. тут в чате пишут: Беларусь должна быть независимым государством, знак вопроса. Или правда, что русский либерализм заканчивается там, где начинается украинский или белорусский вопрос? Беларусь должна сама решить. Что им, вот белорусы без Лукашенко, без Путина, без Мальцева должны решить, что им надо. Мы же не знаем, что им нужно, правильно? Вот они соберутся, скажут, а погоня, ура, там, мы там, с литовским народом организуем княжество литовское и русское. Да? Ну как, как было уже, ну и что? И что, я скажу, не надо, нельзя что ли? Ну, как, какой яд к этому отношению имею? Ну да, у меня есть там какие-то корни там определенного товарища, который там изо, изо, изображен, да, но я тут причем, да? Я сказал, я поаплодирую любому решению. Для меня самое главное, чтобы там не было тирании и чтобы народ белорусский был братским народом для русского народа. А также мне будет очень приятно, если он будет братским народом для литовского народа, братским народом для украинского народа. Очень будет приятно, и я поддержу любое решение. В Самарской области студентов срочно собрали на форум, который называется «Экстремизму нет» и пугали Майдана. Вот. Отец мой покойный все время любил фразу повторять, умный он человек был, он говорил «Заставь дурака Бог молится, он себе весь лоб расшибет». Вот абсолютно точно. Меркушкин там со всеми убогими mm -hmm. собрали... 2000 человек, можете себе представить, 2000 человек показывали там какой-то фильм страшный про ЦРУ, там про, про ФБК, там, ну, в общем, страшности, там, помню, как в этом, а теперь будет страху напускать, там, когда газовую плетушину, бух, там, да, показ. Дом, в котором мы живем, фильм старый какой-то был, вот приблизительно то же самое, то есть напускали страху, и казалось бы, уже все напустили, ну как им казалось, но ну, они как привыкли, они собирают, все безмолвно сидят, слушают, а они говорят, ну они там поняли. И тут вдруг студент, причем слепой студент, поднялся на стул и стал петь частушки про Меркушкина. Прибежали менты, но он спел много частушек, пока они прорвались, они его, значит, вытащили, но потом они поняли, что он слепой, да, и, и, он что, да, и что он сейчас у них будет там документ просить, представиться, и они убежали. Вот. И, ну, его больше никто туда не пустил, но ну, вы же сами понимаете, после этого, что это была за акция. А так как снимали в перископах и, и вешали и на ютубе, там миллион, в общем-то, информации, и вы почитаете в чатах там сообщений То есть, они делают за нас нашу работу. Вот Меркушкин, это один из основных комиссаров революции, понимаете? Вот, ну, потому что э, я не представляю... Каким, так скажем, надо обладать интеллектом, да? чтобы, чтобы делать прямо наоборот тому, что ему положено делать, и причем настолько эффективно. Вот он удивительно эффективный революционер Меркушкин. Путин суперский революционер. Но там же и на местах есть чудо-богатыри, вот такие, как Меркушкин. Это, это побольше бы таких. Я вот говорю, вот 5-11 тогда наступит в... Мае, да? Уже. Или там в середине апреля. Здесь пишут 5, 11, 17. Вместо выборов без выбора. Да. Вот. Амнистия международная признала арестованных сторонников ФБК узниками совести. Ну, там же не только сторонников ФБК. Вообще всех, кого арестовали э, в, в эти дни, это узники совести. А арестовали их те, кто без совести. Причем же мы же понимаем, что задержаны и арестованы не только те, кто пришли на массовые мероприятия. Там масса людей, которых просто так задержали, и, и теперь их посадили, там выписали штрафы, и это хорошо. Ну, вы будете меня, может быть, ругать, те, которые случайно туда попали, но теперь они придут специально. Ну, после того, как их случайно задержали, подвергали каким-то насильственным действиям, там, я не знаю, угрожали, ну они же. Они, они закалились, конечно. Они закалились, потому что. И проснулись им было всегда страшно, там сейчас вот там в полицейской форме посадят в спецмашину ЗАГ, а как там, а что там внутри этой спецмашины, а может быть там эта железная дева стоит такая внутри спецмашины да, ну как помнишь это да, у, да. у, у инквизиторов была, и он приходит смотрит, так нет никакой железной девы, и совсем не страшно, а потом он думает, меня сейчас посадят в обезьянник а там будут злодеи его сажают, и как в Чиполи но оказывается, узнает, что там очень много приличных людей, а злодеи как раз совсем с другой стороны решетки, и тогда он думает, да вообще все неплохо, а потом, когда он выходит и начинает рассказывать о своих приключениях в тюрьме, так это вообще чудо, потому что все с открытым ртом его слушают, и уже никому не страшно, ни тем, кто его слушает, ни ему самому, то есть побольше они таких акций пусть делают, и все будет нормально. Россияне оценили работу Путина на посту президента. Да, ну вот это, это настолько упорный в ересе. Россияне, которые в этом в ЦИОМе, они рассказывают, что у, у, о своем доверии Путину рассказали 78% участников опроса. Я представляю, вот интересно, значит, у меня предложение такое, наверное, надо... А Гундяев, чтобы поручил своим папам, чтобы во время исповеди они спрашивали, сколько доверяет Путину. А потом помечали, фамилии не нужны. Я думаю, такие интересные сведения он получит. Это и, и из верующих, а атеистов-то вообще, я там не знаю, сколько. Вот, А еще оказывается, Медведеву 41% доверяет. Путин 73, 78, а Медведеву 41. О, как представляешь? Я вообще думал как-то вот, но ну это еще ерунда, а вот правительство, деятельность правительства 43% оценили как хорошую деятельность, а 39% как плохую, удивительно, представляете, кто же оценивает деятельность правительства как хорошую, Это я, я таких людей вообще не знаю. А как отлично кто? Нет. Это а? отлично, кто это? Не знаю. Вот. И, это... и самое смешное, что власть в полном составе в это верит. Но после 26 числа, наверное, все-таки какая-то тень сомнения возникла. Потому что всегда. Они, они же вообще ничего не делали, им пофигу, а что там народ, весь ура, как один человек, весь за Путина, за Медведева, за это правительство, за собачек с Шуваловым вместе. А тут вдруг раз 26 числа выкатили, вдруг раз дальнобойщики там стоят, и вдруг раз Россия накануне революции. И как это все случилось? А в целом опять, раз, да нормально, 78% доверяют. А интересно, когда Путина вешать будут, сколько процентов вешающих будут ему доверять? Я думаю, 100% прям. Сказал, что, да, что случилось? Да не могут, нет связи заблокированы все телефоны во всем да, поселке. Ну да, ну то есть военная операция проходит и в ночью. То есть для того, чтобы никто ничего не снял. Я просто обращаюсь. Я знаю, что правоохранители слушают нас. Ребята, не совершайте преступление, за которые придется отвечать. Вы поймите, я понял, в гречках там кто-то как-то поступил, может быть, как вам кажется, неправильно, потому что люди с той стороны, они тоже возбуждены. Я все прекрасно понимаю, но поймите, что жизнь не закончится ни сегодняшним, ни завтрашним числом. И 5-11 она не закончится. Понимаете? И поэтому вот... Я говорю, сейчас информационный мир, я повторюсь, информационный мир. И того человека, который расстрелял людей в кровавое воскресенье, фамилию уже забыли. Того, который расстрелял там на Ленске, на, на Лене. Ленский расстрел устроил, тоже забыли, да? И помнят единицы эти фамилии. А вот Тех, кто сейчас что-то устроит, и эти фамилии будут помнить все и всегда. Представляете, поменяется власть. Если сейчас власть обещает вам, что будет полная секретность, там космонавские шлемы, никто никого не узнает. Ну не так это. Не верьте этим сволочам. Все архивы откроются, все фамилии будут известны. Все рапорта. Ну посмотрите, что было на Украине. но ну, не, не надо, не верьте. Здесь это будет еще более открыто. Поэтому не ведитесь на это. Причем зарплату получает не анонимус, а зарплату получает конкретно Иванов, Петров и Сидоров за конкретную операцию. Ну и автомат из Рожпарка тоже конкретный человек получает. И у него есть конкретный номер, и пули имеют конкретные признаки, и роспись конкретный офицер или сержант или рядовой ставит. Так что вот, ну, я, я просто прошу, я просто знаю, что будет дальше. Не надо, не делайте этого. Четверть россиян заявили о вращении Солнца вокруг Земли. Не, ну я о чем могу сказать. Вообще это радостно. Знаете почему? Потому что, если взять другие сведения, которые раньше были, академик вот, э, Фортов говорил 21 октября 2013 года, что 35% россиян считают, что Солнце вращается вокруг Земли. Ну, может, благодаря такому вот, что из 35... Теперь 25, то есть десять процентов прозрело, может быть, как раз мы и увидели большую часть, там вот да, а между прочим, в одиннадцатом году 32% процента считало, что Солнце спутник Земли, в седьмом году 28% процентов считало, что Солнце спутник меняется, Земли. Если в а? сейчас, если вы меняется, ну есть, да, вот ну процентов. да, что земля на слонах там <с стоит, <с и <с на китах, и на черепахах. Да. Из телеверсии... Вот пишет, спасибо, Слава фигленно сказано, вырезайте... И запускайте, умоляю вас, вырезайте и запускайте на всех сайтах, на всех во всех группах и так далее, чтобы как можно больше людей, которым это обращено, это прочитали. И увидели это возьмите текстовку из этого сделайте запустите можете от своего имени запустить меня авторство вообще не интересует самое главное чтобы это донести до каждого вот нравится вам сразу чик вырезали все запустили в аудио варианте из телеверсии премии ника вырезали слова о навальном и сенцове да, причем ну, так все возмутились, я имею в виду Кремлевский до да, относительно э, того, что там произошло. Сакурова теперь чуть ли не трамбует, требует лишить государственной поддержки. Ну, там всякие шмоньки, которых потом э, которые сейчас, я так понимаю, пользуются сами государственной поддержкой. И будут продолжать после э, революции пользоваться государственной поддержкой. Я им обещаю совершенно точно. Там вот вчера Юра показал места, где люди будут пользоваться государственной поддержкой между Магаданом и Якутском. Да, вот на, на этом протяжении как раз между Колымой и Индигиркой. Там очень хорошие места, замечательные. Государственная поддержка. Да, там будет поддержка, государственная поддержка как раз этим людям, которые наехали на Сокурова. Я думаю, прям где где летом холодно в пальто, как говорят, поется в другой песне, да? Вот на сайте на чате пишут Вячеслав Вячеславович пикет в поддержку дальнобойщиков в Ростове-на-Дону 2 апреля Парк строителей в 14:00. Я так понимаю, что люди гуляют, если они, конечно, гуляют, может быть, прогуляться до парка строителей. Да. Так, Краснецова сказали. Медведев и министры задекларировали доходы за 2016 год. Молодцы какие, представляешь, вот Медведев 8 миллионов заработал. Ну, как говорится, причем до 1 апреля они должны были, были опубликовать. Я думаю, им надо опубликовывать был 1 апреля. Зачем до? Надо 1 апреля. Они выходят и а, отчитываются. Хотите поржать? Есть. Да. 8 миллионов заработать. Все ха-ха-ха такие ржут. Говорят, а сколько там? 400 гектаров земли за 39 рублей. Ну, тогда за 8 миллионов это всю Россию можно купить. 4 тысячи. 4 тысячи ну, это тогда еще и Америку можно купить. За, за, тогда за 8 миллион, не только Россию. Ой. Ну да, там 17 миллионов квадратных километров, да, так если 4000 гектаров. Ну, нормально, как раз и получается. Дальний Восток предупредили об опасном для людей в птичьем гриппе. А вот это, кстати, интересная вещь. А знаете почему? То есть вот такой вброс сделан, есть этот птичий гриб, нет, ну потому что естественно боятся Кавказа и боятся Дальнего Востока, мы же понимаем, что это самые такие для Путина опасные регионы, здесь он опасности не чувствует, в Москве он думает, что он там нагонит кучу Ментов там, я не знаю, каких-то там ФСБшников, еще кого-то, и они его спасут, ВСОшников, и они его спасут, да, ну у него такое представление, он же не понимает, что они не то, что его не спасут, а порвут на части, а поэтому я вполне допускаю, что сейчас вот будут игры с карантинами. Ну, классическая форма, то есть, когда чувствуешь, что все, сейчас тебя выносить начнут, первое, что нужно сделать, объявлять карантин, да, да там да, все, да, да. Ящур да, ну да, мы знаем, да, ящур да, особенно да. опасен для организма ослабленного алкоголем, никотином, излишными разными нехорошими, да, мы все это помним, поэтому, да, поэтому нужно очень четко это очень четко иметь представление о том, как они будут действовать против нас. Еще просят передать привет Даниил, не написал, к сожалению, город, может быть, я не успел найти его, Поздрав... выражает благодарность своему сыду Игорю, я так понимаю, Данииловичу. Он был на митинге, просит сказать, что отец им гордится. Да. Появилось видео пожара на вещевом рынке в Махачкале. Да, ну это пожар в Махачкале на рынке произошел. Пожар, подожгли детский садик, ранили охранник. Я не знаю, как все эти события э, сложатся. Да, но все я помогали. думаю, что все сейчас мы много чего интересного узнаем и будет продолжение, потому что ну, люди доведены до края. Если уже все, даже женщина, которая приехала к нам из Дагестана несколько дней назад, рассказывала о том, что убивают всех, у кого есть хоть малейшее чувство собственного достоинства, то есть вот спрашиваем, почему там людей убивают. Ну, он говорит, не всех убивают, у кого есть чувство собственного достоинства. Причем она не мусульманка. То есть она жила там, она из России, русской по национальности, и все. И очень точно обрисовала картину того, что там происходит. Да, Абдул? Официально больше 30 тысяч молодежи стоит в учете условный срок у всех за ИГИЛ. 30 тысяч. Может быть, Абдул не слышно, он говорит, официально стоит больше 30 тысяч молодежи условные срока за, органи... за участие в игил ну это понятно то есть для и, чего это делается для того чтобы в любой момент можно было застрелить человека и сказать он, он да он игил и все нормально и все до сентября. 16 сентября. в Дагестане неизвестные подожгли детский садик и ранили его охранника мне пришед, Мальцев, а ты я проститутка? Знаешь, что, дядя? Гена Бабков, это мама твоя проститутка, понял? А ты урод. И я говорю, вы можете да, что да. угодно, да, вот что угодно вы можете как бы делать, Гена Бабков, ты можешь взять ружье, прийти и застрелить меня. Ну вот за такие вещи очень, очень серьезно ответишь. Я тебе клянусь. Причем вот к завтрашнему утру уже, Ген Бабков, ответишь. Потом извинишься, вот на той стадии, на которой все это завершится, когда ты извинишься, да, но, но ничего не изменится. Уже херово будет, понимаешь? Н назад отыграть в этой жизни ничего нельзя. Я говорю, я не знаю, как это работает, но это работает многие, Гена Бабков, это многие проверяли. Вот ты, ты еще один из тех, кто проверил. Ни один мне не написал. Слава, да мне покеру ничего не случилось. Был хоть раз, чтобы хоть одна сука нет, мне написала? А знаешь нет, почему? Нет. Потому что уели. Вот Гена Бабков завтра с утра уедет в очередной раз. И напишешь, попросишь прощения. Я тебя прощу, прощу, Гена Бабков, тогда все у тебя прекратится. А нет так... В Дагестане неизвестные подожгли детский садик и ранили его охранника. Да, но ну это я уже говорил. Это я да, уже я говорил. Стал, что... Пассажир упал на рельс на станции метро Фрунденской. Да, быстро сейчас у нас, потому что ледяная глыба обрушилась на автомобильном А как, она откуда она взялась Это ранила человека. Я так подозреваю, что сосульки концентрируются на указателях. Ну да. В Саратове полицейские задержали группу автоподставщиков. В Самаре найден мертвым директор оборонного завода с огнестрельным ранением. В Новороссийске мужчина расстрелял семью и поджег дом. То есть сейчас вот 4. Ну и, и опять же, вот он застрелился, и фиг ее знает. Он расстрелял, просто всех убили и застрелили. Искать никто не хочет, да? Пьяный отец в Малмыже задушил свою семимесячную дочь, чтобы она не плакала. Ужас, конечно. Не, я понимаю, рассказ Чехова спать хочется когда да. но тут я не думаю, что он настолько переработался. И вообще, ну, похоже, у народа в голове что-то такое происходит, и, и революция неизбежна. Потому что а, иначе, вы видите вся вот эта ненависть, она сублимируется, она переносится на каких-то конкретных вот ген Бобковых, понимаете, вот, вот думаете, почему на расстоянии таких, как гена Бобков сжигают, да потому что вся ваша ненависть, она концентрируется через меня, а я не могу ее удержать, в конечном итоге, вот оторвался на каком-то гене, блядь. и потом хер за, что там с этим геной, да, вот так, так и здесь, а, а это люди, которые тоже каким-то образом по получают вот эту негативную энергию, и никуда ее деть не могут, они психически, ну, наверное, не очень сдержанные и не очень здоровый, Поэтому такие вот Пишут. вещи. Как детально будет проходить революция, а то и не в курсе. Я вам отвечу, <пух> по-другому. Да. Всем просто сейчас в данный момент Россиян все достала. по <пуха> По всем достала всем. Поэтому все как все будет проходить революция? Революция всегда происходит Вовы. классически, Вовы. да. Но Вовы. я вам Вовы. скажу, всегда, каждый раз Вовы. она почему-то происходит по-другому да. Да, вот. каждый тебя... раз да. да, каждый раз и когда все ждут, а вот сейчас оно будет вот так, даже вот то, что называют цветными революциями, причем они вот я не понимаю представляешь, вот мне говорят ты кто, революционер а ты за цветную революцию, я говорю нет то это хорошо, классно. Они не понимают даже, да, вот это. что бескровь. такое цветная революция. Бескровь. Это бескровная революция. Да, я рационально подхожу, я понимаю, что в России Россия, какая, Россия, какая цветная волос. революция. да? И поэтому и сразу же они успокаиваются. А, ну ты не за цветной. Ну, да, хорошо, ты молодец. Ты молодец, да. На Кубани в результате перестрелки погибли два человека. Да, там как-то я понимаю, в каком-то, наверное, пятийном заведении или где они там между собой повздорили. И не надо, люди, не, не надо, не убивайте друг друга. И будет еще время как бы обратить свою энергию против тех, кто это заслужил. Вот в Мариуполе полковник СБУ подорвался на машине, там фотографии есть, я ее что-то не поставил, советник Авакова заявил о необходимости диалога России Украины, это меня удивляет, вы знаете, вчера Порошенко сказал не стрелять в, там, на, в Донбассе, и возникает такой странный вопрос, сейчас Путину максимально нужны все люди, которые особенно умеют стрелять в людей, да? И Порошенко говорит, все, давайте заминаем, стрелять в Донбассе не будем, это, говорит, давайте обнимемся с Путиным. Ну, я утрирую, конечно, но это так. Зачем обниматься сейчас с Путиным, когда Путина ухватили как того Илюшу в анекдоте за яйца, да, помните, тянут, а он орет. Да, да, да, я глух он орёт, да. Вот, и, и, да и, и вот в этой ситуации вдруг на Украине официальные люди говорят, а что, все, давайте завязывать, все нормально. А что, вы месяц назад не завязывали? Странная ситуация. То есть, делается это для того, чтобы освободить некоторые силы на Донбассе, которые смогут прийти сюда. То есть, тех, кого туда отправил Путин. Советник Авакова заявил о необходимости диалога России и Украины. Ну да, это вот вместо помощи нам. Он должен был заявить, о чем должен был советник Авакова заявить, о том, что мы, ну в смысле, украинская сторона, давайте всячески поможем там тем, кто против Путина борется. Ну это же логично, да? А он говорит, нет, давайте договоримся там с Путиным, все будет хорошо. Странно. Так что вот наши... Братья на Украине, я прошу вас, вы как-то вот. Активизируйтесь. Да, активизируйтесь и спросите с этих людей, что же такое происходит, вместо того, чтобы как, как прекратить единственный путь прекратить войну в Сирии, на Украине и так далее. Ну, прекратите режим Путина и все. И все. вот Война сразу же прекратится. Савченко не исключает участие в выборах президента Украины. Очень хорошо. Это будет очень неплохо. Если украинцы созрели ее слова для того, чтобы голосовать не за гречку. Премьер Малайзии заявил, что дипломатический конфликт с Китайской народно-демократической республикой исчерпан. Вот тоже интересный, самое главное с точки зрения международного права полный произвол, вообще какая-то жесть. То есть э -э захватили тех, кто этого Ким Чен Наму убил, да? Захватили. КНДР задержал заложников в виде работников малазийского посольства. И сказали, давайте меняться. Поменяли убийц на заложников, которые в малазийском посольстве люди работают. да, И одним самолетом туда в КНДР полетели убийцы и тело Ким Чин Нама. Одним самолетом отправили, а эти отправили сюда малазийцев. Ну, в смысле не сюда а в Малайзию, представляете? То есть и как вся мировая общественность так покуривает, э, что-то разговаривает про, про выход Англии из Евросоюза у Трампа, там какие-то дела, это вообще что происходит? Представьте, ну, там у американцев когда захватили в заложники в Иране, да? Э, Посольство и работник посольства. Они аж самолет придумали, который должен взлетать с, с малой полосы для того, чтобы их увезти. Ну, правда, все это операция, военная операция за, закончилась в пустыне аварии. Вы можете это посмотри, посмотреть. И, в общем-то, закончился и э, период Картера, правления Картера. Возможно, ну, в какой-то мере тоже из-за этого, да, а и вот э, вопрос такой, почему здесь никто не реагирует, то есть человек там чудит, чудит очень сильно, в наглую, никто ничего не делает, здесь такой же сидит, но ну, может быть лайт вариант в России, и тоже никто ничего не делает, ну что-то, какие-то решают свои вопросы, и они не понимают, что мир изменился, что мир может работать только во взаимодействии. теперь он не может вот так, то есть используя какие-то проблемы соседа, на этом укрепляться или там политику свою делать. Скоро это будет невозможно. Они, они вот уже поняли, что... Тайны не могут существовать, да, сейчас уже начинают рассекречивать, сейчас они поймут, что и такое поведение такое не может существовать, поэтому я не знаю, как-то как очень странно все это происходит, меня это сильно возмутило, просто вот очень возмутило, вот если Малайзия бы уничтожила Ким Чен Ына из-за этого, из-за того, что они там задержали их людей, взяли, и я бы считал, что это вполне нормально, что это так сказать, голос рассудка. А вот это не голос рассудка. Это так, такое потакание вообще злодею, просто немыслимое. Власти Южной Кореи задержали бывшего президента Пак Кангхе. Уже пошла хрень хорош тереть. Ну, не слушайте, если вам не нравится, что я могу. Вот. А, да, ну... Южнокорейского президента, как мы и предполагали, все-таки посадили. Посмотрим, какой будет приговор. Но я не думаю, что мягкий. Хотя я, я тоже говорю, не думаю, что расстрел. Не, ну они сейчас уже не стреляют. То есть им, им достаточно, там сколько они президентов и премьеров. всего пять человек всех вместе расстреляли. Я всегда забываю, сколько из них президентов, сколько премьер. Ну, всего пять. И насколько я помню, двоих, кажется, президентов, троих премьер. Ну, наверное, хороший, или, или может они там... Уравновесить захотят. Не знаю, не законодательство, но с точки зрения здравого смысла, там больше пяти лет нет смысла держать человека. Парламент Венесуэлы лишил законодательных прав. Лишили, лишил да. Суд прав. Верховный лишил парламент законодательных прав. Ну, теперь там тоже будет рок-н-ролл. То посмотрим, во что это выльется, но не во что хорошее. И я говорю, я удивляюсь вообще, как Мадура еще как-то как держатся. это вообще странно мальцев не кормит роли как же мне не кормить роли они же такие классные благодаря троллям происходят некие процессы вы же понимаете в информационном мире не только чтобы раскачивать качели должна быть еще и другая сторона так ты в одну сторону качаешь они а качают в другую поэтому они нам очень сильно помогают вот представьте вот качели революции раскачиваются, вот мы пальчиком качаем, а с той стороны там, я не знаю, там приборами, механизмами, там все там двумя руками и тремя ногами толкают эти качели. Говорят, что 1917 год и 2017 год по календарю совпадают. Да не то, по календарю совпадают. Бангладеш. Слава, за... какие сайты можешь нам посоветовать? Пи... Сайт 5.11.17. .org, .org. 2017. И тут спрашивают, у кого открывается, у меня открывается. В Бангладеше затонул второй за неделю паром. Так. <ролк> Бангладеш. Видишь, как-то странно, я говорю. Так. Устроено все на Земле, но ну, может это как-то с географией связано, да, там с, как, с каким то геологическими процессами или какими-то морскими. Но ну, посмотрите, насколько больше паромов тонет в Азии, чем в Европе и в любых других странах. То есть Азия, это ну вот, я говорю, за неделю в Бангладеш второй паром. Да, а по всей Азии мы видим, что в месяц несколько паромов с человеческими жертвами тонет. А в Европе гораздо реже. И не только в Европе, в Америке, в Южной Америке. Хотя нельзя сказать, что там где-то больше паромов в Азии, чем в каких-то других регионах. СМИ. РФ предложила Японии построить электро- и геотермальные станции на Южных Курилах. Мальцев, япония, меньше япония. лейте воду. Пустяк. Откуда вы знаете, что пустяк, а что не пустяк? Мы иногда... Говорим о какой-то вещи, я даже не знаю, как она попала в ленту, и говорим, и только через иногда месяц, иногда через полгода вдруг узнаем, что, в общем-то, ну, то есть, какое-то предсказание очередное сбылось, да, поговорили ни о чем, вроде бы, ну, так попало, и спрогнозировали что-то, будет вот так. Так оно и случилось. Зачем? Только потом мы можем понять, зачем все это к нам приходит. Да, электро- и станции на Южных Курилах, понятно для чего. Вот куда будут качать электроэнергию геотермальные электростанции на Курилах. Они что, будут во Владивосток, или в южно сахалинске или в Петропавловск на Камчатке, или, упаси бог, Магадан? Да? Конечно, нет, они будут качать в Японию рядом. То есть, таким образом, Курилы становятся неотъемлемой частью не только территории, но и экономики Японии. То есть к российской экономике никакого отношения они иметь не будут. Ну будут там какой то лаве будут в виде там каких-то налогов, хотя я думаю Путин уже подписал договор, что там на 150 миллионов лет никаких налогов никто платить не будет. То есть это там какой-нибудь тор, там, я не знаю, вот так далее, в общем-то. Поэтому нормально, что это еще один из путей. Я говорю, ну сейчас они должны еще какие-то мосты туда построить, чтобы физически очень легко было туда попадать не на самолете, там и, и не на, на катере, там три километра не ехать, да и не на пароме. Тиллерсон заявил, что главы МИД НАТО обсудят действия против агрессии РФ. Очень интересно, представляете, то есть раньше говорили, мы тут вот с каким-то гипотетическим противником боремся, мы боремся с террористами, а здесь нет, говорят, прям все нормально, и в Пентагоне пояснили, зачем искали русскоговорящих статистов, кстати, 100 долларов в день стоит работа статиста, который должен изображать, значит, там языка, я так понимаю, этих войска будут тренировать на тех, кто говорит по-русски, именно. Ну, в общем-то, все понятно, они видят, что творит Путин, и поэтому должны к этому быть готовы. Я сразу вспоминаю, как одна моя родственница, которая проживала в Ричмонде, я сейчас в Калифорнии, наверное, смотрит смотрит нас. Она бегала по вечерам. ну Мы любили пробежки делать еще в Саратове. и Она физически очень развита была. И она бегала по вечерам. А я так научил, как, как прятаться, там, как уклоняться от встречи там и так далее. И она несколько дней бегает. Видите, там военные бегают. А потом бежит как-то один вечер. Ну, уже по дороге назад домой, И они подбегают, говорят, о, там, леди, вы тут бегаете, а он говорит, да, бегу, я тут вас часто вижу. Они говорят, как часто видите? Он говорит, да, вот тебя так зовут, тебя так, тебя так. А он откуда вы знаете? Он говорит, да я вас видел, вот 5 -5 или там сколько, сколько дней наблюдаю. Они очень сильно удивились, а оказалось, что это подразделение у них, которое, ну, батальон которая в рамках НАТО изображает русских. То есть они, вот когда НАТО учения проводят, они изображают русских, но у них как-то слабо это получалось, потому что а, а, а, они говорят, а кто тебя там научил? Ну, она так, говорит, вот так, вот так, вот так. Говорит, а кто научил? Она говорит, да, братец мой. А он кто по званию? Полковник? Она говорит, да нет, сержант. Он говорит, а что же там полковники умеют? Так что, это вот еще в 90-е годы был, в 96 году я так. Вот Паш Беляков еще один кандидат. Тоже тут, блин. Столько, столько желающих на геморрой я прям. Нет, почему? Я обращаю как раз. Да, берем он... из Алиэкспресс. Кита китайской игрушки, Алиэкспресс. да, танк, Алиэкспресс. да, с, Алиэкспресс, с рулем. Ну это вообще. Зачем? тем более роботу Руй тоже хороший вопрос. Но вчера его не задали. Да, И, да не, конечно, какой я как раз задал. Я да. сказал, что это управляемая машинка для меня все понятно. Робот да. с рулем это управляемая машинка э -э дистанционно. Бывший советник президента США Дональда Трампа Флинн готов дать показания ФБР в обмен на иммунитет от уголовного преследования то есть если там будут серьезные показания то импичмент маячит то есть такая вот возможно глобальная война со всех сторон со всех сторон ну, Трамп похоже нападет на маленького чтобы защищаться ну Честно говоря, мне не жалко этого. Вот после того, что он там сотворил... С братом. Да, и вообще... Не, ну конечно... На ну, бог ну, ему судья. Ну да. мы точно. В Кремле прокомментировали намерение Флина рассказать о влиянии России на выборы. Да, ну естественно, сказали, что Россия никак не влияла. И Владимир Владимирович уже по губам сказал там и что-то чтоб читали. Лавров давно сказал. Да, ну в общем все понятно. Все понятно. Президент Еврокомиссии заявил о поддержке выхода Штатов из состава США. Да, ну так как в США заявили о том, что Брексит процедуру поддерживают и предложили даже последовать европейцам по этому пути то сразу же вот президент Еврокомиссии Юнкер сказал, что поддерживает э, выход из состава США, штатов Агая и Техас. Я думаю, Путин, уже прочитав это, грузит там чемоданчики в штат Агая и Техас. Но там же сразу же помните, э, после Крым нашего началось там выступление различных товарищей. а? Да. Выступления различных вот Сейчас я прям Алло Да это Слава а, ну, Я думал, ты что-то хочешь сказать Я в эфире Да Да Ты сам расскажешь Ты говори Я могу тебя включить Ты Понял, понял, давай, хорошо, да. Значит, дальнобойщики сейчас сообщили, что, что передали мы нацгвардейцам, которые сейчас в разгоне в Дагестане участвуют, что все фамилии будут опубликованы. Попали на документы? Да, да. Они, они известны, они будут опубликованы. Поэтому вот это то, что я то, чую, то, да, то, чую сердцем, вот сейчас подтвердили. Поэтому, да, не надо, не надо. Бывший генсек НАТО допустил признание Крыма в качестве свободного образования. Да, Расмуссен, Крым в качестве свободного образования, может быть, если... Так проголосует народ, конечно же, те люди, которые там живут, и это вполне логично, я думаю, что вообще будущее за свободными территориями, поскольку, ну, ну я так должен думать, я человек анархических взглядов, я вижу будущее, государство умирает, пока оно не может отмереть полностью, но, в общем-то, в тех частях, где оно так быстро, грубо говоря, подохнет, в тех частях будет лучше всего жить. Вы же понимаете, тот, кто раньше всего миминизирует возможности государственной машины, там люди будут жить свободно и богато. Ткачев оценил роль Беларуси в поставках санкционных товаров. Да, представляешь... Причем это то, о чем мы говорили, если вы помните, когда санкции ввели, мы сказали, что Белоруссия, которая 2% что ли, или сколько она там поставляет, будет поставлять процентов 30, я ошибся, 15, поставляли 2% 15, и Ткачев сказал, видите, вон что там такое получить, а они не могли этого предсказать что ли, да это элементарно, и кстати в этом нет ничего плохого. Минск заявил, что у Беларуси нет долга за российский газ. Ну правильно, в общем-то премьер, я так понимаю, белорусский приехал, но ну, не свободный человек, он сказал то, что сказал ему Лукашенко. А Лукашенко сказал то, что думает, почему, потому что наверняка же он не просто так говорит, я не должен денег, но он же не Вова, да, то есть он более порядочный человек, по крайней мере в материальных, во всяких делах. То есть, знаешь, была какая-то договоренность значит, он свою часть договоров соблюдает, отговоренности такие, которые на бумаге не запишешь. Понимаете, о чем речь, да? То есть он там говорит, ты, Волк, ты посмотри, я часть свою соблюдал, а вы там как-то нет. И сейчас я уверен, что и вот эти вот э, отмены визового режима и многие другие вещи, которые сейчас в Беларуси, это э, то, такой ответ на то, что Путин не соблюдает договоренности Подписано соглашение о вхождении части армии Южной Осетии в ВСРФ Да Представляешь, то есть э, таким образом Путин еще пытается набрать недостающую часть карателей, да, для... Он думает, что э, войска Южной Осетии будут выполнять на Кавказе карательные мер, э, функции, да. Но нужно обязательно, я, у нас есть люди в Южной Осетии, нужно обязательно э, как-то потолковать с военнослужащими, объяснить, что им не стоит выполнять преступные приказы, безусловно, потому что они могут себе все испортить. И я не про карму говорю, да, Карма это отдельное дело. Там Следующая это... новость да. очень интересная. Власти Москвы разрабатывают льготную ипотеку для жильцов сносимых пятиэтажей. Да, ну молодцы. Я что чем вам сказать? Хотят революцию раньше. Они не хотят ее 5 в 11 Они говорят, что, ребята, вы. А, о, чем, о чем речь идет? Представляете, то есть как речь, речь идет о том, что человек живет где-нибудь у Китая городского РВД. Этого, да, его. Квартиру там, помнишь, сфотографировали, она стоит 500 тысяч долларов, да, там, помнишь, без унитаза да. такая вся разбитая, хрущоба, стоит 500 тысяч долларов. И ему говорят, слышь, мы сейчас сносим тебя, у тебя сколько там метров? 32, ну что ж, ну мы тебе предоставляем 64 Второй. в Новой Москве, да. Ну ты же понимаешь, это 64 метра, а у тебя был 32, 32 это мы тебе предоставляем бесплатно, а за 32 мы тебе даем ипотеку. И пофигу льготно. Об... 35% сегодня. И пофигу всем, что там квартира 500 тысяч долларов стоит, а здесь она стоит 15, там 20, или я не знаю. 500 тысяч рублей. Ну да, ну 500 тысяч рублей. Да. И представляешь, то есть совершенно потрясающая вещь. То есть людей в наглую прям грабят, прям от него, а ну подойди, пойду, а ну-ка дай, а ну куди а отсюда. Против, да. то у тебя дубина и Ну, когда у тебя против, просто против. отняли, все закончилось. А здесь нет. А здесь все только начинается. У тебя отняли, и ты, и ты остался должен. Это охереть. Это настолько они молодцы. Браво. Путин там этот, Собянин, ну молодцы. про да Володин Вячеслав Викторович со своим законом, да? Которые не, не, не успели там что-то подумать. Слава, уже раз, закон. А давайте вот, чтобы из пяти этажек выносить нафиг. Один раз предложили ему, говорит, а не хочешь ли ты поехать куда-нибудь в Магадан, да? Ну, просто он будет называться Москвой, дальний там или ближний ближней Москвой. Он говорит, нет, не хочу. Так, один раз ты отказался, на второй раз, а не хочешь ли ты поехать в Воркуту, только она будет называться тоже какой-нибудь там Москвой. Не, не хочу. Так, тоже отказался. Ну, да-да, ты вообще поедешь. И потому что третий раз уже отказаться нельзя, да, два раза тебе предложили, хорошие места предлагают тебе, а ты отказываешься, такой наглец. Ну а тебе вот там, причем метр в метр, а если на метр больше, то надо раскошелиться и взять ипотеку. Шумалов предложил переименовать жилье эконом-класса. Да, Шувал... смешно. Он, он говорит, да, ну это уже смешно, это, это теперь будет стандартное жилье, то есть Шувалов будет жить в стандартном жилье, в и, народ, да, и народ в стандартном жилье в домике дядюшки тыквы, да, там. или как чебурашка в телефонной будке, это будет называться стандартным жильем. Блин, какой молодец, вот. больше ада, правильно, это да, прям, это они просто, просто браво, вот. Вот я хотел бы придумать что-то более такое эффективное, чтобы мне заставить очень... народ выйти на революцию. Но ну, нет, я не настолько креативен. Вот мне говорит: Мальцев, а ты вот то там придумай, это я говорю, зачем? С одной стороны народ, он более креативный придумывает, а с другой стороны кремлевцы, ну у этих вообще так Но прет. Да, цели, так я... прет. Глава Минтруда выступил против продления отпусков за переработку. Вот видишь, молодец, как вот что не новость, то радость. Что не новость, то счастье для народа. Говорит, что все нормально. Работайте без отпусков вообще. Памятные подарки получили 50-ти получил получил 50 миллионный пассажир МЦК. Да, представляешь, то есть от РЖД а, и от метро, вот у нас тут человек как раз от метро присутствует, и я ему скажу, а знаете, что он получил, а? да, он получил ручку, футболку, годовую карту тройка, а это от московского метрополитена, от представителей РЖД, там раскошелились профессиональный цифровой фотоаппарат ну, и подарок. золотую карту РЖД бонус. О, как. РЖД бонус, что это такое, я не знаю. Молодцы. Я не знаю, там цифровой фотоаппарат какой. Мальцев, давай про Дагестан. Чтобы давать про Дагестан, мне надо, чтобы с Дагестаном мне что-то информацию да, передали, вот у нас здесь сидит очень много людей из Дагестана, мы ничего не можем связаться ни с кем, никто ничего не знает, так что очень плохо это, Но нам нужно поддерживать связь и продумывать систему, кто в этих делах понимает, связисты, вот мы сегодня с одним разговаривали, очень хороший, грамотный все, но нужно алгоритм придумать, когда вот все начинается, как мы действуем, какую связь мы э, используем для того, чтобы иметь все представление обо всем пространстве нашей большой страны, да? В Госдуму внесли законопроект о трудовом воспитании в школе. Да, ну, правильно, а что ж и надо? Трудотерапия! Ну, а как по-другому? Вот вышли школьники, там собрались уроды вот эти, вот типа там Мизулины, там, я не знаю, там, и говорит, так, а чё они вышли? А это все от безделья. Надо что, ну, надо труд вводить, чтобы там без разгиба они а чем-то там, я не знаю, яму копали от забора и до обеда, да? Ну, придурки, что, я удивлен, конечно, но ну, я, кстати, и не удивлен, потому что, ну, я так и думал, что они будут действовать, браво. Парламент Чечни принял закон о праве школьниц носить хиджаб. Вот это молодцы, тут, представляешь, раз и вкатывают это в Кремле, а вы как? А там, о-о-о. И значит он отвечает на это, а, сейчас я, я прям думаю, процитирую, я Песков, у Кремля нет позиции по теме хиджабов в школе. Ну нет позиции у Кремля, представляешь? Хиджабы То есть, есть. да, хиджабы, в Чечне ввели хиджабы, и если меня спросят, это право Чечни, парламента Чечни и вообще кого угодно, на самом деле это право мамы с папой одели, они вот навязали, все, пошла, пока не вырастет, она... Должна, ну, как бы, исполнять то, что родители просят. Ну, в разумных пределах, конечно. Вот платок на голове – это в разумных пределах. Я так считаю. Все, пошла. Вопрос сделали политическим. Его сделали политическим. И на этот политический вопрос у Кремля нет политического ответа. Почему? Потому что, если они скажут, что «да, пусть носят хиджабы», вся вата скажет, долой Путина, там, э -э -э -э. если скажет, запретить хиджабы, вся мусульманская часть, <с. вата, <с. вата <с. тоже мусульманская, вся скажет, давайте его выносить, и все, и он на распутье, и человек не может принять решение, <с. простого решения, которое вот слава мать принимает вот здесь, сидя за столом, легко и просто, почему? Потому что я так думаю, а он должен принимать решения, не такие, как он думает, а как так вот нужно вот это сделать. Для кого нужно, хрен ее знает. Для, для удержания его власти, больше ни для чего. Так что в любом случае он хочет быть и, и с красивыми, и с умными, так не получится. Кадыров заявил о нехватке средств на восстановление Чечни. Да, видите, так раз вкатывает. Говорит, вот тут разруха была. Представь, сейчас 17 год, если мне память не изменяет, и слово «восстановление» ну, как-то странно звучит, да, ну там прошло там 2-3 года после каких-то событий, да, восстановление, 5 лет, ну как Вторая мировая война, Великая Отечественная, закончится, пятилетка восстановления, да, там. Была, да, а здесь раз там уже, я не знаю, сколько страшно. времени прошло, да, страшно сказать, и все восстанавливает, ну ладно, даже вопрос нет, Говорит, денег дайте, Говорит, ну нет денег, Говорит, ну нет денег, как нет денег, вот выступать сразу начинает, раз денег нет, и я думаю, такой вот шар неспроста. Потому что на Кадырова они рассчитывают, очень сильно рассчитывают. И поэтому он, он, понимая, что происходит сейчас на Кавказе, будет каждый день говорить, папа, дай денег. Конючина. И это к, к вопросу, кого на Кавказе кормят. Да? Mm -hmm. Это вот можно пофамильно прям. Бастрыкин возбудил дело в отношении судьи арбитражного суда Чечни, Лубачаев неправосудное решение принял в десятом году, а значит, и еще и 28 августа 2012 года вынес заведомо неправосудное решение об удовлетворении исков Некоммерческой организации Ассоциации Симбиоз и взыскании с казны более 5 миллиардов рублей. Ну, это там обычное дело, вначале было АВИЗО, да, а потом вот такая форма, то есть там, я, я помню, один из Моих друзей-адвокатов показывал мне решение суда о том, что у чебана там с какой-то фамилией. Да, я даже говорил в какой-то передаче, даже показывал, там было у нее то, все там. Ну, там перечисляется огромное количество всего, и, значит, у нее все это разбомбили в результате антитеррористической операции, и он, значит, требует возмещения. И суд возместил, вот, мне за память, 12, кажется, миллиардов. Чебану, у нее там на 12 миллиардов, в горах, там в высокогорье было чего-то, якобы, да, представляешь, тут понятно, что Чебану конкретному дали там 20 копеек, да, все это дело там разошлось между, между понятными пацанами, да, там, теми, тем, кто при делах, но я к тому, что это обычная форма, там, в общем, ничего такого, и вдруг Бастрыкин дело возбудил. Ерова и Лисовский решили запретить в России круглосуточные гипермаркеты. Да. Без помощи армии в некоторых городах 05-11-17 операция провалилась. Да, до 05-11-17 дожить надо, честно я вам скажу. Тут все провалится до 05-11 уже. Уже все провалится. Да, вот круглосуточные гипермаркеты, а для чего? Для того, чтобы людям хорошо сделать, чтобы маленькие магазинчики работали круглосуточно и получали деньги и так далее. И это такая бредятина. Я уверен, что, вот я даже не разбирался, но уверен, что истинная цель абсолютно другая. Я уверен, что Сереж Лисовский за каких-то там этих... Магазинчиков, что ли, он будет переживать? Да упаси бог, вы чё? Поэтому-то или там Яровая там. И спереживались они за магазинчиков. Просто вот просыпается, думают, как там эти магазинчики-то наши себе, себя чувствуют, да? А вот SpaceX впервые в истории повторно запустила ступень ракеты Falcon 9. Это то, о чем мы говорили. Помните, мы говорили, как только они начнут запускать повторно, то есть э, цена будет приближена к нулевой, но ну, потому что первая ступень, она самая дорогая, и если она умудряется возвращаться, то сразу э, стоимость полетов в космос будет настолько мизерной, что Роскосмос может отойти в сторону, там, покуривать. На самом что... деле, они планируют 10 раз запускать их, одну и ту же ракету, и Роскосмосу даже в двух случаях уже нечего делать. Не, ну да. И Рогозин поздравил Илона Маска с прорывом, с прорывным запуском Б.ушной ракеты. Так а вот теперь мы медленно так. замечаем, как Рогозин свой язык переложил жопу Путина на да. жопу Маска. Да. В да, надежде да. откусить там побольше чего-нибудь. Я не знаю, но вообще, конечно, это а все, он, все очень мерзко. Просто очень мерзко. Потому что было совершенно очевидно что они это сделают. И совершенно очевидно, что это они просто отрабатывают технологию, что это даже у них сейчас не попытка заработать на этом. Они отрабатывают технологию, которая потом будет трансформирована и уже в какой-то сумасшедшей совершенно форме будет использоваться для строительства каких-то гигантских космических объектов. Ну, представляешь, вот она там шурует эту ракет туда-сюда. Сколько она туда всего натаскает? Там, может, что хочешь сделать, а уже там, с этих заводов, которые будут там висеть, которые будут роботизированы, где нет э, гравитации, а, соответственно, работа там, ну, совершенно смешная, да, там нет нагрузок никаких, там можно собирать все, что угодно, для дальнего космоса корабли, какие-то системы, обсерватории, какие-то приемные антенны, использование солнечной энергии, то есть, это вообще, это просто... И, и вот эти вот, со своей вот этой штукой, я очень уважаю российский космос, потому что это советский космос, это то, что сделали Глушков и, и Королёв. Да, но эти-то ребята-то какое к этому отношение имеют? Они даже не смогли сохранить то, что сделали. Да. Первым пилотом нового космического корабля Федерация станет робот Федор. Федор, Федор, да, ну блин, не знаю, вот если полетит э, корабль Федерация, то боюсь, что многие могут там стать пилотами на нем, вот из тех, которых вы сейчас видите по телевизору, да, потому что и там вот Дмитрий Олегович что-то... По этому поводу высказывается, как бы он не стал пилотом на Федоре, да, там, потом «Земля, земля, Ярогозин, прием!» А что, нормально для освоения дальнего космоса в фильме runner да, который сейчас по новой ремейк будет, да, надо обязательно посмотреть мой любимый фильм, вот, там использовали роботов, которые живут 4 года. Ну, эти-то, наверное, дольше проживут. Я, не, я вообще не знаю. Но... Атомную подлодку Казань спустили на воду. Да, долго-долго про нее рассказывали. То есть, проект Ясень. Еще говорили, что хотели Ясень, получили дядю Васин, да, помнишь? Вот. И, и что-то никак не шло, не шло. Ну вот, наконец-то, все-таки сделали. И теперь она может запускать торпеды и запускать ракеты крылатые правда и в общем все норм все нормально но их планируют я вот погуглите что-то там штук 5, что ли еще а что-то пока пока не прет суперкар lamborghini huracan поступил на службу в итальянскую полицию Представляешь, как здорово. Тут у нас мажоры гоняют на Ламборгине или Ламборжине. До сих пор не знаю, как правильно. Я тоже не знаю, да, как вот. А там нормально, там будет итальянская полиция ездить. <сёк> и Samsung оправился от былых неудач и представил новый флагман Galaxy S8. Уникально. Очень люблю эту компанию. Молодцы, конечно, Samsung молодцы, сильно удивили, потому что взять проект вот этого семерки и поставить на нем крест, это надо вбухать кучу бабок, да, вообще всего, раскрутить все это, и потом сказать, нет, что-то у, у нас все не получилось там все, мы по новой, не да. пошло, да. А вот банк из первой сотни в России ограничил выдачу вкладов из лица. Ну, это Россия, матушка, да, вот такой банк, как он называется, Росэнергобанк, то есть, выписал бороду своим физическим лицам, но пока еще так дозировано, то есть, говорит, не сразу вы идете при помощи ног, а медленно, так сказать, не быстро идете, а медленно, да, вот в центре Москвы нашли подземную тайную комнату для прослушивания. Вот это вот мир представления Путина, да? Вот это мир представления Путина. Это тайная комната какого-то... 16 века, да? Вот в 16 веке они делали комнату, чтобы можно было прослушивать. Сейчас они делают прослушки, чтобы можно было прослушивать. А разницы-то нет никакой, понимаешь? То есть, вот... Поверьте, мне пройдет совсем немного времени, и всякие прослушки просто потеряют всякий смысл. Потому что нечего будет прослушивать, просто секретов не будет. Настолько люди будут в системе, вот еще маска своя, она настолько будет интегрирована с человеческим мозгом, что просто а отчеты от него можешь узнать, если он полностью интегрирован туда. То есть ты ничего, как в Гугле, это все равно, что прослушивать Гугл. Да, вот сейчас. Давайте поставим прослушку для гугла. Зачем? Когда можно просто нажать, и он тебе сам рад все выдать. Так, так будет и с людьми. Что случилось? Это видео, да? Это видео Волга... ветер свалил 25... Нет, ну давайте скажем. Есть группа ВКонтакте, которая называется 5.11. 11. 2017. Революция от подготовка. Сюда сейчас выложим видео. Зайдите посмотрите, как росгвардейцы обходят дальнобойщиков. Ну, события были на 6 часов дня. В эфире хотят, как, ну, как мы это в эфире покажем? Нам пишет Мальцев, там Ходорковский с открытой России хотят устроить акцию протеста по всей стране 29.04.18. Вы поддержите ее или нет? Нам выходить или нет? Конечно, поддержим. Конечно, и выходит. 1 мая выходите, и 29 вообще любой, кто хоть какую-то акцию, акцию проводит. Мы поддерживаем любой. Вот сейчас нодовцы выйдут, акцию поддержат. Защитить Путина. И мы поддержим. Так его защитим. Мама, не горюй. Вместе. Защитим со... от разрыва. Покажите видео. как мы его покажем, Аня. С телефона на камеру. Нельзя. Да. Не-не-не, ну как это? В... Володя, где? Надо заливать его. Да, ну как ты залейте. Зальешь, если оно ютубовское. А, ну его никак не зальешь, да. Так что с удовольствием мы поддержим. И что, ходорковские да Мы же не ходорковского поддерживаем. Вот как вы не понимаете, и когда вы агитируете кого-то, выходите, они говорят, вот мы Мальцева не любим. Да пофигу на Мальцева. Мы выходим против Вовы, мы выходим против Димы. Мы не, не, не за, вот как сейчас позиционируют очень либералы в поддержку акции в поддержку навального. Нифига себе, почему это в поддержку навального? Это акция против Димы, против коррупции, против Вовы, который является его командиром. Да, и, и, говорит, да акция, конечно, конечно. Для да, чего да. делают, для чего, для чего вот такие да. заявления? Для того, чтобы... Погасить как можно сильнее протест. Не вспоминайте вообще ни про кого. Ни про Мальцева, ни про Навального, ни про Ходорковство. Не надо вспоминать. Помните только про себя и про вот этих уродов, которые нам здесь все сделали. Давайте, наверное, быстренько пробежитесь. Может, у нас человек еще... Да. Так, сейчас. Вот житель Красноярского края от скуки выдумал ограбление, заявил... На себя в полицию, ну не скучай житель Красноярского Красноярского края, столько сейчас дел, не надо никаких заявлений там о выдуманных преступлениях, когда столько э, можно совершить с точки зрения революции. Так что, вот, бездомный в Нижнем Новгороде наловчился сам печатать деньги. Надо ему посоветовать, на этих деньгах обязательно еще пиши 5, 11, 17. Нарисовал он 200 тысяч фальшивых рублей. Ох, какие бездомные бывают. Какой помощник для папы Карла. Да, помнишь, как он в этом да, говорит, у меня есть, говорит, этот, друг, говорит. Тоже, тоже, говорит, профессор, или кто он там говорит, вот да, за 10 делает, минут такой червонец <з Disney> нарисует, от настоящего не отличишь. Да так вот, безработный Волгоград за полчаса ограбил двух женщин. Жуткие, конечно, дела. Я понимаю, так все раскачивается ситуация. Хакеры заразили компьютеры тысячи сторонников исламского государства. Хакеры разместили в фейсбуке Оланда приглашение на отвальную вечеринку. конечно, про проставляется Оланд. Еще бы они разместили у Вовы на сайте то же самое. Да, что Вова проставляется, потому что валит. Ну, давай тогда не будем. Сейчас я быстро посмотрю еще, что тут такое. Можно... Выдать. Очень много хороших новостей, которые мы просто не успеваем, просто не успеваем. Да, вот, вот эту новость я ждал, прям с нетерпением. Боб Дилан согласился получить Нобелевскую премию, то есть там ходили, все плакали. Да, говорит, ну возьми Нобелевскую премию. Вот очень, очень я его все-таки все люблю, молодец. такой молодец. Да, даже Ирина. здесь, даже здесь он показал себя большим оригиналом. И, в общем-то, знаменитая его песня да, «Достучаться до небес», она, вот, когда говоришь, она всегда... Но ну, о нем, по крайней мере, всегда в ушах начинает звучать. И всем советую сейчас вот после окончания эфира послушать песню Боба Дилана, да, потому что она как-то... Ну, наверное, вот на этом этапе, когда мы перед дверьми, перед этими небесными стоим, наверное, очень важна... Ощущение того, что все, уже сзади уже нет, дороги назад нет, то, то только стучаться в небесную дверь осталось. Так что послушайте. Так, ну что? Сергей у нас в гостях. Да. Проходи, проходи. Так. Сегодня попал в такую очень неприятную да. ситуацию. Гаражи, Левобережный район. На канале Первый да. Русский есть видео утро. Сейчас он вкратце все расскажет, с чего все началось и чем все закончилось. Пожалуйста. Ну, гаражи простояли 20 лет на сегодняшний день. Не так давно земля ну, понадобилась какому-то олигарху. Вот. До того, как возле наших гаражей прошла новая трасса М11, они никому были абсолютно не нужны. Строились они на болоте. И до того, как на этом болоте они стояли. Да, сейчас я скажу. Эти извините. гаражи были. Сейчас прям Извини, прям тут позвонил Саша, рассказывает, что там значит перекрыли они все эти дальнобойщики в Дагестане какие-то ужасы рассказывают, что там э, сейчас возят, говорит, э, там яблоки автобусами стали возить, потому что дальнобойщиков, ну всякими да, и самолетами там а из Азербайджана возят. А, говорит, э, ему сообщили, я не знаю, за что купил, за то, что, за то и продаю. До этого проезжал азербайджанский дальнобойщик и показал средний палец. Его догнали и заставили отгрызть этот палец. Не знаю, насколько правда, <смех> <смех> но это вообще страшно. Так, извини, я перебил. <смех> просто это <смех> тут у нас горячие новости. Вот, вот я гаражи эти показываю. Тогда... Ага, вот, вот эта территория, да? Да, да, да, да. Суд должен состояться очередной 8 числа, то есть ведутся судебные разбирательства с КСХП Химки. Но сегодня приехали ребята, непонятно с чем, с какими документами, откуда. Ну и вот натворили с утра вот это вот вечером мы ну, их забрали в полицию через час-полтора один ходил и хвастался что оторвав полицейскому погон заплатил всего 500 рублей штраф я не знаю как это возможно но если бы я кому-нибудь оторвал хотя бы пуговицу наверное я бы не обошел Да, уже сидел бы -то... это точно вот. а этих выпустили все и как бы сейчас вот активны группа сидит ждет но там рейдеры не прекратят своего Это левый берег химок может там есть какие соратники просим вас помочь да спасибо хотя бы дожить до суда спасибо. Спасибо. до суда я думаю мы все доживем Кстати, на фотографии заметно много резины Надо, наверное, ее да. на Красной площади Способить ну, там все, не предупредив никого, ни о чем. Евгений Полторы тысячи рублей У нас 5.11 Это май месяц Ну да Варвара Клетня, Лутна Слушаем артподготовку Спасибо, и... Варвара Рамил, Рамиль Гилфанов Как будет повышаться эффективность использования земли? Будет ли налог на землю или земля будет отбираться насильно? Во-первых, никаких налогов на землю не должно быть, безусловно. Земля будет отбираться только у тех граждан, которые сейчас ее захапали себе от Москвы до Рязани, да? Такие, Которые собачек возят на самолетах, они сами ее не используют и пытаются э, вот таким как вы земледельцам в аренду сдать за бешеные деньги. То есть мы проверим все э, так сказать, пути, какими получали землю, но не там, гектар, да, вот этот дальневосточный, а десятки и сотни гектар, как там у господина Медведева, да, ну естественно, люди не будут такое количество земли иметь, не потому что ее много, а потому что, в смысле, у них ее много, а потому что она получена незаконно, а, а земледельцы только сколько вы обрабатываете земли, столько и получите, то есть кому же еще земля, землю -то отдавать, как не земледельцам? А вот уточка Димона присылает всего 100 рублей, уточка, постыдись, у тебя домик в самом... <смех> экологически чистом месте россии мальцев там ходорков я уже прочитал 29 а. поддерживаем выходим все и еще раньше мы выйдем уже 10 раз 8 числа у нас у самих митинг в метро с 1905 года все все выходим срочно казань хунта будет там 2 апреля состоится митинг против Платона. Улица Советская напротив Дворца, дворца культуры имени Саида Галеева. В микрорайоне Дербыш, Дербышкин. Организаторы объединения перевозчиков России. Молодцы. Поддержать Владислав. надо. Да, хунта поддержим. Хунта будет там написано. Но это я так понимаю, да. что наш дальнобойщик. Владислав и его... Пантерка Тверь. На РБК была полуторачасовая программа, посвященная воскресному митингу с приглашенными в студию. Ведущий был на нашей стороне. Название программы «Уличные протесты. Что происходит?» Владислав и его пантерка Тверь второй раз. Дальнобойщиков в Дагестане окружили отряд нацгвардейцев. Около 200 человек с вооружением и техникой. Канал «Артподготовка» Санкт-Петербург. Поможем... На штрафы и на адвокатов после 5.11.17 эти суммы все равно к нам вернуться Не ждем, а выручаем. Так, поможем на штраф. Артподготовка, Сан... канал Артподготовка Санкт-Петербург. Так, Сергей, здравствуйте. Работников нашего учреждения культуры уведомили, что зарплата будет задерживаться на срок не менее трех месяцев и велели ждать. Деньги в ноябре. Ну, понятно, они тоже не ждут. А готовятся, они понимают, что после ноября э, ничего а ну, никому да, платить вот не надо будет. Да, они, да, да, Полиции хорошо. Какие, да. Пойдемте. Меня да? опять спрашивают, как отношусь к Сергею Удальцову. Очень хорошо отношусь. Устали уже отвечать, ребята. Пересмотрите, да. пожалуйста, имена. передачи. Да. Да. Иначе не хватит времени. Итак, новости пропускаем. Здравствуйте. Дорогая Хунта, Здравствуйте. я женщина, хочу сейчас эмоции свои высказать по поводу, я хочу поблагодарить, поблагодарить Вячеслава Мальцева, он своей жизни mm -hmm. мне помог несколько месяцев назад, но ну, помог мне просто выжить на данный момент, вот я здесь, очень тяжело добиралась, но приехала поблагодарить, потому что Вячеслав, ну, по сути дела, спас мою жизнь, ну, ладно, ну, ну так оно произошло. И еще хочу сказать, от себя лично, если можно, я обращусь пока еще нашему президенту Владимиру Владимировичу. Я вас очень прошу, ну настолько вы скучны и неинтересны. Настолько вы уже скучны, наверное, лет 10-15, наверное, больше. Для меня так вообще с первого момента, как я вас увидела. Уйдите, пожалуйста. Вы знаете, у меня поднимается давление, у меня всегда сердцебиение, болит голова и даже тошнит. Ну, потому что реально это везде. И я вас очень прошу. Хотя вы меня пожалеете, уйдите. Уйдите. Дайте молодежи делать революцию. Посмотрите, какие у нас умные, хорошие. Посмотрите, какие хорошие, светлые люди в России. Какие они умные. Они все без вас сделают. А вы, ну, в тайной комнате, наверное. Для, для подслушивания где? в той да, самой, которую вирь, нашли. Спасибо. Так, ага, возьми. Присаживайся. Для... Так, ну вот мы сейчас готовы поговорить про конференцию. Давай ближе к камере и к микрофону. Ну, я, во-первых, представлюсь, чтобы. Не сильно затруждать нашего Вячеслава, он и так сегодня целый день, целый вечер на арене. Я на самом деле дежурный моста, Немцов моста, я юрист и писатель. И прежде чем я, ну вот что называется, неофит для протестного движения, хотя я много лет изучаю его и сегодня почти заканчиваю работу, которая называется истории российского протестного движения. Но вот представьте себе книжного червя, который всю жизнь занимается книгами, законами, изучением всякой ерунды в своих книгах, заставить выйти, дежурить на мост ночами, холодными, вечерами и прочее, прочее. Ну, это надо постараться. Владимир Владимирович сделал все, чтобы такие как я вышли на улицу. <свят> э, в этом отношении э, ему, конечно, большое спасибо. А 26 марта я увидел, что он не просто сделал все для того, чтобы интеллигенция вышла на улицу. Он сделал все, чтобы молодежь увидела бесперспективность своего будущего и вывалила на улицу без всяких лозунгов и плакатов. Проблема заключается в том, что я юрист и э, всегда изучал право. И когда э, стали ребят, ребят задерживать, все эти полицейские в их хитиновых покровах, так сильно похожих на тараканов и жуков каких-то совершенно непонятных, э, и э, детей стали отвозить, э, несколько наших волонтеров, ну, то есть дежурных моста стали, э, и те, кто может, и те, кто не может, пытаться защитить права детей, которых привозили в УВД. И мы столкнулись с совершенно, совершенно жуткой вещью. Во всех УВД города Москвы были уже подготовлены протоколы, в которых было написано, что людей задерживают за держание плакатов, содержание такого «Путин вон», «Медведев козел» и прочее, прочее. Хотя дети шли без плакатов. 26 марта не было никаких плакатов. Ну, суточками там гуляли. Шаш, и э, э, э, э, кроссовки раздавали. Причем я видел сам самостоятельно, как э, парня за кроссовки арестовали и затолкали. Я спросил капитана полиции, за что. Он сказал, потому что я видел, что у него нет э, прописки. Совершенно замечательные вещи я видел 26 марта. И это меня еще больше подвигнуло на идею, которую меня... К счастью, поддержал Вячеслав Вячеславович и его команда, которую поддерживает Марк Гальперин, совершенно уважаемый человек, и масса разных людей, которые мне в течение ближайшей недели выразили свою поддержку для того, чтобы создать совместный юридический консультационный центр в виде российской конференции юристов, адвокатов и правозащитников. Мы собираемся эту конференцию созвать впервые 13 апреля в Сахаровском центре, это на земляном валу. Эта конференция будет вестись онлайн для 100 или 150 городов Российской Федерации. И мы приглашаем всех юристов, адвокатов, просто правозащитников в ней поучаствовать. И самое главное, что мы хотели бы, это... Представить цели конференции. Целью конференции является выработать единообразную э, юридическую конструкцию для защиты невинно задерживаемых, невинно арестованных людей. Для того, чтобы люди понимали, что пишут в этих дурацких протоколах, которые готовят заранее. При этом мы столкнулись с тем, э, наши волонтеры ведут ну, около 50 или 60 дел. И вы представляете, во всех протоколах пишут одно и то же. Но ну, то, что, кто Путин и что о нем думает полиция, это ради Бога, это их проблемы. Но почему они заставляют детей подписывать эти протоколы? Почему родители не могут никак защитить? Ну, кроме нас занимаются и так, и самостоятельные юристы с гражданской позицией. И м, «Открытая Россия», там, по-моему, 10 человек занимаются различными волонтерами, но различными арестами. Но проблема заключается в том, что было свыше тысячи арестов. Свыше тысячи. А, и, а по России вообще невозможно измерить, потому что 26 марта показала единую народную поддержку а, главной теме. Путин, ну, уже достаточно. Ну, Медведев, ну, сколько можно покупать эти кроссовки? Ну, купим мы им, тебе их. Не переходить тебе в них. но ну, идите вы с этими кроссовками куда-нибудь по этому же самому пути. И я призываю всех неравнодушных, всех понимающих, в чем проблема защиты и в чем проблема обвинения юристов, адвокатов и правозащитников присутствовать на этой конференции, в том числе и онлайн, с помощью технической поддержки канала Мальцева. Которая называется «Хунта». Канал называется «Артподготовка». А, «Артподготовка». Вот видите, канал «Артподготовка». Это, это неоценимая будет поддержка. Мы будем вести эту конференцию постоянно. Я надеюсь, что у нас хватит на это духа и возможностей, и конференция эта будет проходить онлайн еженедельно для всех вопросов, связанных с консультациями по задержкам, арестам и проблемам с административными осуждениями. Я больше всего боюсь одного, что после всех этих административных задерж... задержаний, арестов, Через год или два, как это было на болотной площади, начнут реально сажать людей в тюрьмы. Да нет, у нас же 5.11.17, никаких год и два. Вот на это только и надеемся. На это Ждем, только и надеемся. Готовимся. Вопрос заключается в том, что и родители детей и люди просто неравнодушные, кто это услышит, чтобы послушали нашу конференцию. Кто может, может прийти. Вход будет бесплатный. 13 апреля с 10 часов утра до 18 часов вечера Сахаровский центр предоставляет нам помещение для консолидации юридических сил для защиты граждан от произвола полиции, от произвола судов. Ну, я понимаю, что суды у нас попали в некий такой сатаровский капкан. Сатаров это человек, который говорит, что он создал первую российскую конституцию, и он все суды засунул в капкан, и нас вместе с этими, когда э, в конституции судьи стали назначаемы, то есть подчиняемы президентской власти. И в этом отношении судей понять можно. В этом отношении можно понять и полицию. Но у меня огромная просьба и к полиции, и к судьям, ну не совершайте правонарушений. Вы же видите, что даже дети теперь понимают, кто у нас преступник. Не становитесь в эту плеяду преступников. Нельзя этого делать. Я расскажу одну маленькую историю, если мне позволит да. время. Когда-то, году в 1998 мы готовили книгу о... Формирование нового российского законодательства. 98 год – это год, так сказать, оценки изменения правовых регламентов после Советского Союза в Российской Федерации. И я познакомился с очень интересным человеком, автором из, из многих статей этой книги. Она была прокурором. Много лет она была прокурором. И у нас были очень... Интересные беседы в этом отношении. И однажды мне сказала она, знаешь, Сережа, я иногда просыпаюсь ночью. Меня будет совесть. Я вспоминаю, когда я вспоминаю те неправедные приговоры, которые я провела в судах, и вспоминаю тех людей, которых неправильно посадили по моим приговорам. Вот я прошу судей помнить о том, что вы когда-нибудь будете просыпаться с таким же чувством, злобной совести. И еще одна ремарочка. Идя 26 марта, я проходил мимо вот этих вот таракан, ну, жуков, как их, закованных во всю эту гадость, и подошел к одному и спросил, а не боится ли он, что наступит время, когда он не сможет спать ночами от того, что делает сейчас? Я был удивлен, когда он мне сказал, что боится. Я взываю к совести и чести, если она осталась у людей, называющих себя правоприменителями и правоохранителями. А для всех остальных приглашаем на конференцию. Смотрите, я думаю, что правовые положения, которыми мы можем научить вас, помогут вам спастись от неправедного закона. Спасибо. спасибо. Огромное спасибо. Я от себя еще добавлю, что э, все юристы, которые хотят принять участие и, может быть, даже проживают в Москве, но нет времени ехать в Сахаровский центр, могут по скайпу, в рамках конференции. А? Ну подойди сюда скажи, Володя, я, я yeah. потому что, да, ну нет, ну, так можно сказать, да, то есть э, это, это мы будет, разместим на сайте, сай... да, ну скажи, это где будет... мы, это будет не скайп, это будет дана ссылка для того, чтобы присоединиться к конференции, ну это видео конференции, но ну, через браунт, ну вебинар, да, так, через... надо то надо куда-то подать заявки, нет, это будет размещено на сайте, а, то есть у нас на сайте будет размещена ссылка, по которой вы можете пройти на этот вебинар, нажимая на ссылку, вы автоматически будете подключаться к системе. Причем может быть участвовать в этом и сколько угодно людей. До тысячи человек, да. по -моему. До тысячи, либо до, люб... тысяч. до тысячи. Ну, ну то есть я думаю, что да, тысячу юристов это очень хорошо. То есть вы можете находиться в Москве, в Питере, где угодно подключиться и быть э, также на мероприятии попросить слово получить слово участвовать там чат какой-то будет есть, Володь да. чат, все безусловно, видите время, то есть вы можете сбрасывать какие-то документы нам так что давайте объединяемся и вперед спасибо так чем мы спасибо. еще какие-то у нас <къех> есть какие-то еще ну, новости, интересные. новости. Нет, я имею в виду, сейчас По вот... По дальнобойщикам до да. одного нового видео, как оно было. В группе «Артподготовка» разместили, революция «Артподготовка». Давайте тогда, значит, мы поступим так. Если будут какие-то особые новости, ну, наверное, мы включимся и расскажем, потому что нельзя нам людей в беде оставлять. Может случиться, в общем-то, зловещее такое преступление не на крыше. Реальные преступления которых, Которые Россия переживала То есть Если не у вас хочется. не получается найти эту группу Я забываю сказать Она есть внизу под видео Прямо вот в первом блоке новостей Группа ВКонтакте vk.com Мальцев 5.11.17 И тут же в, под описанием У нас появились телефоны Теперь вы можете всегда их подсмотреть Мы во время эфира не берем их Потому что они мешают своими звонками Пиш, слава выводи вну. народ, хватит ждать. Вы поймите, народ никто не выводит. Народ, когда готов, он выходит сам. И никакой Мальцев да, не, не, не может вывести народ. И никакой Путин не может не дать его вывести. И да, и будет. остановить. Поймите, поэтому нам нужно а, разъяснять все людям и двигаться вперед. Россия просыпается, мы это видели. Помните тот будильник, которым я зазвенел там. Еще в это... Какой-то был... Ну, в сентябре, да... Не помню, на каком канале. Я сказал, вот Россия, проснись, России заветные слова. Как они ржали, а? Как они сейчас срут, представляете? Мы смеемся. Теперь мы Как известно, смеется тот, кто смеется последним, Да. Как... Окунь находится Говорил, как говорил. Лебедь так хорошо смеется. Последним смеется тот, кто стреляет первым. Да, ладно. Че еще? Окунь в Саратове. Спрашивают, где Окунь. Окунь в Саратове. Там пишет жалобы, ходит по судам и, в общем-то, поднимает такую движуху, которая нам нужна в каждом городе. Нам в каждом городе нужен свой окунь. Сейчас там в Саратове находится Валерий Федорович Рашкин, ему отдельный привет, отдельный респект коммунистам, не всем коммунистам, а тем, которые приняли участие в протесте, которые сейчас вместе с нами, рука об руку, тем либералам, которые вместе с нами рука об руку, тем националистам. Посмотрите, то есть никогда в жизни либералы, коммунисты и националисты не были в одной лодке. Сейчас мы все вместе, и, и мы хотим, чтобы в этой лодке не было лишь Путина, Димы и всех остальных. А, а мы-то друг друга вполне устраиваем, мы всегда друг с другом договоримся. Тут некая Софья Златоножская пишет. Вячеслав, намекните молодежи, в скобочках парням, чтобы поменьше телефоны брали на митинг. Митинг блогеров какой-то. Софья, ребята, берите телефонов как можно больше. Если у вас есть три руки, берите три телефона. Все снимайте. Мир информационный, он требует информации. Да. И все должны все снимать, все передавать. Нам нечего скрывать. Нам нужно показывать все, что происходит сейчас, привлекать как можно больше народу, и все у нас получится. Спасибо, что смотрите нас. Я Давай, я давайте, агитируйте, я пишите, я. рассказывайте про то, что сейчас происходит в Дагестане, всех подтягивайте сейчас. Время дорого, сейчас вот день-год кормит, так называется, да, день-год кормит, давайте вперед, все вместе сейчас, е серьезно. Не спать, не есть, работайте, и, и там пусть вас называют диванными войсками, видите, как эти диванные войска воюют. а вы еще не то увидите, поэтому все диванные войска должны приведены быть в полную боевую готовность. Ура, не ждем, а готовимся. Не ждем, а готовимся. До свидания.